Flame, Замедленный путь, я вижу лица за ширмой Заметьте мне вкус в жизни непошивая Дай такой и не живу в мечтах не они боятся показать свой голос-голос Дай такой это, это моя речь Так хоть ему заговорил свою полость. От мала великого, я на время тикает они стали все тиками, им нечем заняться. я если киками, от снэров я вижу лица сух, тратят вечер на блядство. Yeah. Прошло много лет, но так же, как и вере был, остался музыке. Просло, это мое желание, это мои силы, я остался в музыке. Да-да, это жизненная града, называй меня злой, я признанный Веном. Где-то в конце туннеля свет уже близко, ослеп течет призма по Венам. Я знаю тысячу примеров, которые пытались 10 лет и не добились успеха Ты уверен в своих силах и нервах, чтобы преодолеть преграды и попасть в круг света Звезды мерцают в ТВ и на экранах интернета, деньги швыряя пачками Пока ты бедный рэпер, выжимаешь строки, выжимаешь батл, стреляя пачками. Я не вижу преград!